Всем привет, ребятки, с вами на связи я, Дядька Ванька И сегодня у меня на кастомке появился офигенно обнаглевший, значит, зачитак Который заявил о том, что его невозможно забанить Собственно, пруфы о том, что читак сейчас будут в этом видеоролике Я думаю, после увиденного вы сами согласитесь со мной И, естественно, накидаете жалоб Чем больше жалоб, тем больше возможность того, что его забанят Красавчик, не правда ли? Благо нашему обновлению, которое мы с вами получили в pubg мы знаем теперь, что выстрелы попадания в голову озвучиваются вот таким вот приятным звуком рюмочек. Давайте немножечко промотаем наперед и посмотрим, что же было дальше. Здесь, опять-таки, наш персонаж замечает ПВХ оппонентов третьего коллектива. И с XX четвертого попадает в голову одному второму. Хорош, дядь! Хорош. Я знаю, вы со мной согласны, это стопроцентный читак. И все дружно, ребятки, сейчас я вам показываю его айдишечку, накидываем ему жалоб. В общем-то, для того, чтобы кинуть жалобы, вам необходимо нажать на «Друзей», нажать на иконку с плюсиком и в данном вот поле ввести ID читера 53, 15, 42, 45, 88. Напоминаю, что человек играет на основном своем аккаунте 75 уровня и бесстрашно владея, значит, СМК 416 ледником там, да, на основном аккаунте в наглую. Причем он писал в комментариях «Ха-ха-ха, меня не забанят». Я еще раз обращаюсь ко всем, ребятам. Чем больше жалоб, тем больше вероятность того, что его забанят. Нажимаем на иконочку ранга. И в самом низу здесь у нас есть жалоба. Нажимаем на жалоба слово. И вот здесь вот выбираем галочку читерство. Отмечаем все, друзья мои, все функции, которые здесь только можно использовать. Окей и читерство. Жалоба. Будем надеяться, его забанят.